Жила-была девочка, и был у нее петушок. Встанет утром петушок, запоет. ку ка -ку, доброе утро, хозяюшка! Подбежит к девочке, поклюет у нее из рук крошки, сядет с ней рядом на заваленке. Перышки разноцветные, словно маслом смазаны. Гребешок на солнышке золотом отливает. Хороший был петушок. Увидала как-то раз девочка у соседей курочку. Понравилась ей курочка. Просит она соседку, «Отдай мне курочку, а я тебе своего петушка отдам». Услыхал петушок, свесил на сторону гребень, опустил голову. «Да делать нечего, сама хозяйка отдает». Согласилась соседка, дала курочку, взяла петушка. Стала девочка с курочкой дружить. Пушистая курочка, тепленькая, что не день свежая яичко несет. Куд-кудах, моя хозяюшка, кушай на здоровье яичко. Съест девочка яичко, возьмет курочку на колени, перышки ей гладит, водичкой поет, пшеном угощает. Только раз приходит в гости соседка с уточкой. Понравилась девочке уточка, просит она соседку. «Отдай мне твою уточку, я тебе свою курочку отдам». Услыхала курочка, опустила перышки, опечалилась. «Да делать нечего, сама хозяйка отдает». Стала девочка с уточкой дружить. Ходят вместе на речку купаться. Девочка плывет и уточка рядышком. «Тась-тась-тась, моя хозяюшка, не плыви далеко, в речке дно глубоко!» Выйдет девочка на бережок, и уточка за ней. Приходит раз сосед. За ошейник щенка ведет. Увидала девочка. «Ах, какой щеночек хорошенький! Дай мне щенка, возьми мою уточку!» Услыхала уточка, захлопала крыльями, закричала. «Да делать нечего!» Взял ее сосед, сунул под мышку и унес. Погладила девочка щенка и говорит: «Был у меня петушок, я за него курочку взяла. Была курочка, я ее за уточку отдала. Теперь уточку на щенка променяла». Услышал это щенок, поджал хвост, спрятался под лавку, а ночью открыл лапой дверь и убежал. Не хочу с такой хозяйкой дружить. Не умеет она дружбой дорожить. Проснулась девочка. Никого у нее нет. Конец сказки.